Вариант исполнения автоматического осматривающего устройства электроковер new. Щит управления клиент попросил поставить здесь. Вот сенсорный аккурат управления, он уже настроен по концевикам. Нажимаем кнопочку открыть, система включается и начинает работать. Идет плавный постепенный процесс на модке. Пуха или пластиковые. Длина бассейна 11 метров, ширина 2 метра. Бассейн переливной. В переливных бассейнах самая сложная работа. ПВХ ламелей, потому что нет жестких ограничителей в виде краев мирного бассейна, но ну, есть определенные решения. Скорость работы ламели можно регулировать, как в большую, так и в меньшую сторону. Клиентам принято решение перешить облицовку не дерева а лиственница. А будет смонтировано другое исполнение облицовки акриловый камень позже будет выложено видео как это будет выглядеть живое все выполнено из нержавейки болты крепления тоже нержавейка и остановка полотна скрутка завершена